Доброго времени суток, лайк, ставь, да, или этот ван объечник уничтожит твой груз. Он говорит, что желает 550 лайков. Также подписывайтесь на канал, ведь, дружище, я нуждаюсь в твоей подписке. Итак, сегодня я хочу поговорить о читерах и рассказать немного о них, но не удалить, так что не уключайте это видео. Сразу же хочу все упорядочить, чтобы в дальнейшем было все проще. Первое, те, кто пользуется полномочиями софта. Второе, во благо людям. Третье, не очень честные и хорошие люди. Итак, те, кто пользуется полномочиями. Это те люди, которые имеют софт и кичатся этим. Мол, могут выгнать из сессии, крашнуть, одеть что-то, фризануть, телепортировать по карте и прочее, прочее, прочее. В большинстве случаев это делают те люди, которые используют бесплатный софт. И в основном такого человека ждет карма в виде бана. Во благо людям. Здесь бы я тоже остановился и упорядочил на подгруппы. Первое. Мешки. Второе. группы по прокачке. Третье. фанпэй Мешки. Очень старая тема еще со времен старого поколения консоли. Ибо это до сих пор пользуется популярностью. Игроки, которые напрягают читеров, это новички либо женубы. Я уверен, вы не раз могли замечать такие сообщения в чате, если вы СПК. Any moder? Can you give me some money? Или Эи, есть читерина, в общем, это своего рода попрошайки, они никогда не вымрут. И ладно, если читер хороший попадется, подропает мешки, поможет попрошайке. Это как бомжи в сампе. Сампером хай. А если серьезно, если у меня на канале есть самперы, отпишите мне, пожалуйста, в комментарии. Посмотрим, сколько у меня самперов в подписчиках. Группы по прокачке. Хочешь немного качественной и недорогой прокачки? Тогда переходи ко мне в группу. У прокачки. Ссылочка в описании. Сделаем быстро и недорого. Короче малу, если нужна прокачка, ссылка в описании. Сделаем все быстро, качественно и без банов. С банами уже давно проблем не было. Если не хочешь ничего заказывать, то просто посмотри мемаса, чтобы ты просто пузика свое надрывал и усекался от смеха. Переходи. Ссылочка в описании. Фанпэй. То же самое, что и группа по прокачке, только в разы дешевле вам выйдет прокачать аккаунт. У меня было недавно видео по поводу... Фанпея проблема в покупке альт-аккаунтов И затрагивалась тема с прокачкой в GTA Online Так что советую глянуть, если тема на слуху и она тебе интересна Не очень честные и хорошие люди Сейчас речь будет о моих любимых трухардах И о ванна в сфере софта Как многим известно, кто в этом шарит Практически в любом софте есть триггер бот, аим бот, дамаг, испы и прочее он балансная тварь И помните, ребята, вот сейчас будет самая главная мысль. То, играет с щитами или хоть раз спалился с ними в плане перестрелок или пвп, нужно хай только так. Можно иметь софтину для великих дел, помогать людям, но играть с дамагом, триггер-ботом и прочими приколами софта, когда есть прямые руки. Ну, ребята, такое. На этой непозитивной ноте закончу. Давайте 550 лайков наберем. И не забывайте про это животное, которое гонится за кд. Поставишь лайк? Будет меньше таких ваннабичников. И кто еще не подписан на канал, конечно же, подписку оформляй, брат, не стесняйся, бро, давай, подписывайся, пожалуйста. Все, ребята, желаю вам больше кеков на уэночке без Ева, больше голов и будьте теми, кто никогда не промахивается. Всем удачи и увидимся.